Приветствую вас, друзья! И в этом видео мы поговорим об унисоне и голосах синтезаторе ES2. Унисон очень сильная функция в ES2, которая может сделать ваш звук насыщенным и жирным. Если активировать режим унисон, это означает, что мы можем добавлять несколько одновременно звучащих голосов в наш звук, чтобы сделать его более жирным. Количество голосов регулируется в окне «Количество голосов Voices». Вот здесь. Вот в этом окошке мы выбираем «Количество голосов». Активируется кнопкой «Voice». Э, вернее, активируется унисон. Вот здесь, около кнопки «Voice» окна. Если выбрать Mono или Legato режим и выставить, например, 8 голосов, вы услышите, как звук становится более насыщенным и жирным. Давайте поставим. Сейчас посмотрим, как у нас звук звучит в монорежиме. И сейчас выставим, например, 8 голосов. Активируем функцию Nissan. Сделаем потише. И мы слышим, как звук насыщается, становится более таким плотным. Если в режиме моно или гата вы хотите выставить больше большое количество голосов, например, максимальное 32. 32 голоса. Будьте внимательны с тем, что громкость звука сильно увеличится, поэтому понизьте громкость. Как вы сейчас слышали, я сделал на 8 голосов, и то мне пришлось понизить громкость. С 32 голосами тоже будьте осторожны. В полифоническом режиме значение «Унисон» и «Голоса» имеют такое же значение, что и в предыдущих. Только максимальное значение голосов для полифонического в режиме «Унисон» — 16 голосов. То есть, например, мы ставим в режим «Полифонический». И вот, как видите, у меня сразу... Вот я переставляю на полифонический, у меня сразу здесь перескакивает на 16 голосов. И больше я сделать не могу. Если я уберу режим «Унисон», я могу сделать... 32 голоса, выставить 32 голоса. В режиме же унисон мы можем, в полифоническом режиме, с включенным унисоном, мы можем выставить только 16, максимальное количество 16 голосов. Также вы можете быстро получить легендарный, легендарный звук Super Soul. Сейчас я покажу, как это сделать. Для этого давайте поставим полифонический режим. Он у нас сейчас стоит. Активируем кнопку Унисон. Она у нас активирована. Выставляем количество голосов не меньше 8 от 8 до 16. Я оставлю 16. После чего включим все три осциллятора. На микс треугольники поставим точку посередине, чтобы слышать все три осциллятора. Также на всех трех осцилляторах выставим пилообразные волны.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 Теперь на двух любых осцилляторах сделаем небольшую расстройку голосов между собой в центах. Ну, от минус 12 до плюс 12. Я это сделаю на первом и втором осцилляторе. Например, на первом я поставлю расстройку в минус. там, Давайте 20, 21, не важно. А на втором осцилляторе мы поставим в плюс 20, 21, неважно. Вот так вот. Теперь послушаем. Теперь можно сделать звук нашего суперсоу более отчетливым, то есть более плотным за счет, за счет модуляции в нашем роутере. Повторим просто для закрепления предыдущие наши уроки и повторим модуляцию, которую мы проходили в предыдущем уроке. Поставим в цель Target Pitch всех трех осцилляторов, а Source назначение выставим вторую огибающую. Пока у нас ничего не происходит, но если мы поставим положение модуляции в, в, в положительное значение, помните, да, из предыдущих уроков, и теперь отрегулируем вторую огибающую. То есть чуть-чуть добавим немножко вот этой атаки. Подчеркнем атаку. Вот послушайте, как звучало до. Появился вот этот такой щелчок. Но как слышно, у нас э, наш супер соул. Звучит немножко, даже не грязновато, немного пластмассово. Нет вот этого характерного тепла и жира. Все это можно сделать одной ручкой аналог, немножко подмешав вот этого параметра аналог. Теперь послушайте, как звучит наш супер соул. Давайте увеличим атаку чуть-чуть. Теперь послушайте, как это звучало без параметра аналог. Я сейчас его отключаю. Вот, запомните звучание. Еще раз для сравнения с параметром аналог, без него. это очень отчетливо слышно хорошо на, при игре на одной ноте я думаю все слышат вот так вот быстро можно получить такой шикарный мягкий насыщенный звук супер Soul в синтезаторе есть два